Психологический триллер 2014 года, снятый по одноименному рассказу Стивена Кинга. Известная писательница приезжает на встречу с поклонниками. По рекомендации организатора, в обратный путь она отправляется по более короткому маршруту и по пути пробивает колесо. Вынужденная остановка в глуши заставляет ее просить помощи у проезжающего мимо водителя, который на деле оказывается маньяком. Ей чудом удается выжить. Трагедия помогает ей открыть ранее неведомые грани своей натуры. Акт мести становится толчком к новым творческим свершениям. Главная героиня общается с выдуманными персонажами своих произведений. Это позволяет зрителю исследовать все закоулки души писательницы без введения второстепенных героев. Фильм вышел сразу в телевизионной версии и получился вполне удачным. Основной посыл – убийство – это улица с двусторонним движением.